Цвета на арабском языке. Белый цвет. Эбьяд. Пишется вот так. Эбьяд. Эбьяд. Белый цвет. Эбьяд. Эбьяд. Белый цвет. Эбьяд. Белый. Эбьяд. А теперь поставим харакаты. Эб-яду. Эбьяду. Эбьяду. Белый цвет. Черный цвет на арабском это будет «Aswadu» «Aswad» — черный. С. «Aswadu» — черный. «Aswad» — черный. Храката ставим. «Aswad» — черный. «Aswadu» — черный. «Aswadu» — черный. черный. Синий цвет на арабском будет «Azraqo». Срак. вот. Аз раку. Эзраку. Эзрак. Это у нас будет синий. Э, Ставим характеристи. Эзраку. Эзраку. Синий. Азраку. Синий. Красный цвет на арабском языке. Ахмар. Ахмар. Ахмар. Ахмар. Ахмар красный. Ахмар красный. Хракаты ставим. Ахмару. Ахмар красный. Ахмар красный. Ахмар красный. Зеленый цвет. бару Ахбару. Ахбару ах Ахбар, точки ставим и харакаты Ахбар, зеленый. Ахбар, зеленый. Ахбар, зеленый, Ахбару, зеленый. Ахбару, зеленый. желтый цвет у нас будет Асфар, Асфар, Асфар. Желтый цвет. Асфар. Асфар, асфар, асфар, асфар, асфару, желтый цвет. Асфару, желтый, асфару, желтый.